всего лишь несколько дней, как закончился первый круг мастеров 2020 года, а у участников уже есть первый результат, они уже пользуются полученными знаниями, и у них уже есть что сказать миру и лично Кире Соболь, а также мастерам ее школы. Благодаря роду Соболь моя жизнь заиграла более яркими красками, я стала замечать жизнь вокруг себя, не бежать куда-то. А именно ощущать ее и наслаждаться ей. Я приобрела абсолютное здоровье, радость, осознание того, что я и для чего я в этом мире есть. Я благодарю род Соболь за то, что у меня все налаживается и становится хорошо. Я вашим знаниям я наконец-таки приняла себя и осознала, что и как в моей жизни нужно. и Добрый день! Я приняла участие в круге мастеров 2020 проходила я круг мастеров у мастера Александра. Хочу выразить свою благодарность мастеру Александру Кире Соболь и мастеру Елене Ворониной. Это были поистине удивительные два дня в моей жизни. Я ощутила, как огромный пласт чего-то ненужного тяжелого ушел с моих плеч та пустота которая образовалась заполнилась знаниями светом любовью чудом очень ценно и все рекомендации и практики легко повторимы в жизни. Буду с радостью и удовольствием пользоваться знаниями, полученными знаниями. Благодарю вас, дорогая Кира Сомы. Я от всего благодарю вас за предоставленную возможность участвовать в Миланом кругах мастеров 2020. Я приняла участие в фером круге мастеров, который проводил мастер Александр. За два дня я узнала очень много полезных сакральных знаний. Узнала, как намолить воду. Узнала, как намолить личный молитвенный свод. Обрела ряд инструментов. Узнала про род, Узнала про силу Слова. Я благодарю вас, стороны Акира за данную возможность. Я благодарю мастера Александра за проведенный круг мастеров, за его помощь и работу. Я благодарю Бога. За то, что я получила такую возможность участвовать в клубе мастеров. Благодарю. Меня зовут Анна, мне 39 лет. В данный момент я нахожусь в городе Новочеркаске. Я хочу выразить свою признательность и благодарность мастеру Кири Соболь и мастерам ее школы, студии Кири Соболь. Знания Кири Соболь пришли в мою жизнь примерно 5 лет назад. Познакомила меня с ними Елена Воронина. В моей жизни были разные периоды. Периоды неудач, потери, отчаяния, скорби, отчаяния и обреченности. И помогло мне выйти из этих состояний обряды, которые описаны в книгах Кири Соболь. Молитва, пост покаяние, милостыня. Это те ключи, которыми учит нас Кира Соболь через свои книги, через свою мудрость, через свои знания. Я благодарна Кире Соболь за возможность прикоснуться к этой мудрости, к знаниям через ее книги. На данный момент я прошла первый круг из «Круга мастеров-2020», и на котором были переданы лично Кирой уникальные знания, родовые, они как сокровища. Я знаю, что я буду применять эти знания не только для улучшения своей судьбы, своих, своих состояний, но и смогу помочь близким, и смогу помочь людям, которые обращаются ко мне за помощью. Я чистого сердца благодарю вас, Кира, за те знания, которые вы несете в мир за то, что вы помогаете людям, за вашу щедрость, которую вы так щедро делитесь со всеми, чье сердце откликается на ваши знания и мудрость. Всего вам лучшего, успехов в вашем труде, в вашей миссии. Я благодарю вас за то, что вы есть в моей жизни, и через ваши книги, через ваши знания я тоже могу улучшать свою жизнь.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 Совершенно по-другому изменился взгляд на окружающий мир, на слова, которые мы говорим. И еще раз я благодарю Кирю Соболь за проведенную работу. Это было мега классно. Просто. Здравствуйте. Уважаемая Кирос Соболь, я хочу выразить вам сердечную благодарность за вашу помощь, за то, что делитесь своими знаниями, за возможность приобрести ваши книги, Благодаря вашим книгам я могу самостоятельно улучшать свою жизнь. И я уже вижу результаты. Слава Богу за все. Сла... Слава, Богу за... Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все.